Эй, любители канала Немиркин, иногда мы не можем не влюбиться в привлекательного баристу в нашей кофейне или в симпатичного одноклассника по биологии. Но как насчет тех глубоких эмоциональных переживаний, когда наша привлекательность выходит за рамки просто красивой внешности? Есть несколько общих черт и привычек, которые могут сделать кого-то более эмоционально привлекательным. Есть ли у вас какие-нибудь из них? Вы можете не осознавать, что таким образом притягиваете к себе внимание, что некоторые могут расценить как дополнительное привлекательное качество. Вот несколько признаков того, что вы эмоционально привлекательны. Ты просто не осознаешь этого. Во-первых, вы выражаете свое истинное «Я». Вам не нравится уклоняться от выражения своих истинных мыслей и чувств по какому-либо вопросу. Вы выражаете то, кто вы есть на самом деле. Это может быть устно, или, может быть, вы используете свое чувство стиля как средство самовыражения. Возможно, вы художник или музыкант, и не стесняйтесь выражать там свои истинные чувства. Те, кто склонен быть эмоционально привлекательными, не боятся показать миру, кто они есть на самом деле. Они находятся в мире с самими собой и любят делиться своими идеями. Вы не выражаете свое мнение и не создаете произведения искусства, чтобы похвастаться или просто произвести впечатление на других. У вас часто нет такого желания, потому что вы счастливы тем, кто вы есть. Во-вторых, вам нравится узнавать кого-то эмоционально, а не просто поверхностно. Вам нравится узнавать людей изнутри, а не снаружи, и люди обращают на это внимание. Именно эта доброта и любопытство по отношению к другим, истинное «Я» могут отличить вас от остальных. Глубоких бесед с вами предостаточно, и вы не отклоняетесь от интригующих и глубокомысленных тем для обсуждения. Время для теоретизирования. Номер три. Ты помнишь мелкие детали о ком-то или о чем-то. Активно ли вы слушаете других? Обращаете ли вы внимание на мелкие детали ваших разговоров? интригующие факты, которые другие незаметно раскрывают о себе. Что же это может выделить вас среди других? И люди часто будут обращать внимание на это привлекательное качество. Эмоционально привлекательные люди – это те, кто действительно обращает внимание на ваши эмоции. Они также могут обращать внимание на тривиальные вещи, но именно более глубокие моменты остаются с ними. Им потребуется время, чтобы заметить мелкие детали вашего разговора и поделюсь ими с вами позже. Обращаете ли вы таким образом внимание на своих друзей? Покажите им, что вы заботитесь о них, упомянув эти интересные детали в историях, которые они вам рассказали. В-четвертых, вам удобно говорить «нет» неудобным просьбам. Вы боитесь сказать «нет» частым просьбам? Если это так, то в этом нет необходимости. Для вашего психического благополучия полезно уважать себя и свои потребности. Другие тоже обратят внимание на это привлекательное качество. По словам клинического директора и профессионального консультанта Стефани Каминс, Установление хороших личных границ имеет решающее значение для создания здоровых отношений, повышения самооценки, снижения стресса, беспокойства и депрессии. Границы защищают ваше личное «я», устанавливая четкую грань между тем, что есть «я» и тем, что не есть «я», объясняет она. Люди увидят, что вы уважаете себя и не боитесь создавать свои собственные личные границы. Это качество, которым восхищаются другие. Из-за этого они могут равняться на вас. Номер пять. Ты не предубежден. Короткий вопрос. Кто более доступен, кто-то, кто слушает и не предубежден, или кто-то замкнутый в себе? Я предполагаю, что вы подойдете к непредубежденному человеку. Это не значит, что мы не знаем, как мы относимся к нашим ценностям и мнениям. Но эмоционально привлекательный человек прислушивается к мнению каждого и принимает решения, основываясь на этом. Они хотят лучше понимать других, поэтому не всегда так быстро выносят суждения. Они открыты для новых идей, новых стратегий и новых перспектив. И в-шестых, вы страстны. Вы увлечены? Получаете ли вы удовольствие от своих любимых увлечений? Выражаете много радости в разговорах о своих интересах? Вы открыто говорите о своих увлечениях? Это может быть прекрасным качеством, и оно поднимает настроение в чей-то день, когда другой человек выражает свое волнение по поводу чего-то. Будучи страстным человеком, вы можете поднять настроение окружающим. Вы знаете, чего хотите, и не боитесь добиваться этого. Вы сосредоточены и восхищены идеей о том, что ждет вас в будущем. У вас есть мечты, и вы не боитесь их воплощать. Будете ли вы страстно стремиться к своему? Это не только сделает вас немного более эмоционально привлекательной, но это, скорее всего, раскроет гораздо больше вашей истинной сущности. Выражение того, кто вы есть, через свои страсти обязательно принесет некоторое счастье. Итак, есть ли у вас какие-нибудь признаки? Если да, то какие именно? Испытывали ли вы когда-нибудь эмоциональное влечение кому-нибудь? Не стесняйтесь поделиться с нами в комментариях ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если вы это сделали, не забудьте нажать кнопку Мне нравится и поделиться этим с другом. Подписался на канал Немиркин и нажал на значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше подобного контента. И как всегда, большое суперспасибо за просмотр!